Так, ну все, видео на главный канал про ваши сладости сняли. Я пошла видео выгружать на YouTube, как раз сегодня оно выйдет. А вы пока давайте приберитесь, хорошо? Да-да-да, конечно, да, иди. Мы тут все приберем. Иди, не переживай, все разложим по полочкам. Все, я ушла выгружать видео. Мне кажется, нам на наш канал тоже нужен ролик. Тем более мы обещали ребятам снять видео про сладости. Но мы же сняли на канал Magic Family и он сегодня уже вышел. Эй, Иван, не будь таким занудой. Э -э -э ладно. Подпишись на канал. пробовать те, что мы еще не пробовали, чтобы ребятам было интересно. Здесь мы будем пробовать то, что не пробовали там. На Magic Family они посмотрят, как мы вместе с Аней пробовали вот этот шоколад, белый молочный, темный, и печенье в белом шоколаде мы тоже там слопали, и шоколад с воздушным рисом. А я-то не до конца доела свой веселый мурмила так что сегодня я тебя долопаю. Кише, Лиз, что ты врешь? Ты об него терлась, потом с ним играла, съела целую пачку. Все было не так совсем. Короче, все что мы здесь не доедим, ребята посмотрят в продолжение на Magic Family, круто я придумала. смелость. Давайте начнем вот с этой большой шоколадины. Да, да, сейчас, сейчас начнем. София, зачем тебе я пустая упаковку от печенья? Mm -mm -mm -mm. Давай уже начинать. Иван, хватит уже занудничать. Кружечки, да есть нельзя. Я не зануда. Взрослые, как дети? Давайте уже скорее помыться успеешь, пока разбирается. Как же мы будем ее есть? Она такая большая. Просто гигантская шоколадина. Может будем все ее просто лизать и в конце концов она растает? И так пройдет год, да, тетя София? Ну, я хотя бы предложила Юмичу Я не хотел в этом участвовать, но надо ее уронить, чтобы она разбилась на кусочки Точно, Эйван, надо ее уронить Давай, уроняй ее, я роняю на Эти пол Какие же они долгие, я так свой мармелад никогда не съем Отлично, мы ее сломали Я же говорил Эйвен, ты куда? Мы же должны, типа, дегустировать А, ну ладно Вы что, решили просто ее сожрать? Тетя Софи? Юмичу, да отстань от меня Да вы что? А, ну ладно, тогда я тоже просто пойду пою. Мама, Миша, Эйвен, Софи, вы же взрослые, вы что? Так, этот кусочек не сломался. Ладно, я возьму вот этот. Тетя Софи, да чего вы жрете-то просто так, а? Ну и все, тогда я тоже буду просто кушать шоколадину. Никакой с вами дегустации приличной. Ну, просто вкусно. Нормально. Ага, да. Ты уже какой кусок ешь, а? Пока я ела один кусок, вы уже все съели. Эээ, да, что-то у нас тут больше не осталось кусочков. Ну, ладно, оставим на потом. Взрослые, как всегда, жадины говядины. Очень вкусно. Ну что, давайте еще сломаем это едино. Обжора. Я предлагаю продолжить дегустацию и попробовать что-нибудь еще. А может еще шоколада? Иван, у тебя зависимость от шоколада. А давайте вы лучше попробуйте что-нибудь еще. А я пока ваш доголад посторожу. А потом будем есть мармелад. Уже начало февраля, а мы елку до сих пор не убрали. Так у Ани же операция была, она не могла убрать. Какая операция, тетя Софи? Ну, Аня же не могла убрать елку. Она даже видео на все каналы не снимала. А вот сегодня на всех каналах вышли видео. Она на своем канале все рассказала. Я уже смотрела. Ну, э, хорошо. Тогда будем пробовать Рафаэла. Пап, Софи, утащила, Рафаэлла. ну, одно. Да я просто открыть хотела. Да, пап, скажите, Софи, что так нечестно. Почему она первая? Да, Софи, так нечестно. Да уж, пап. Ладно, ладно, я просто хотела вам помочь раскрыть вкусняшку. Давайте тянуть лакомую палочку. Че? Какую еще лакомую палочку, Юми? Сейчас покажу. Ох, какие же вы смешные. Я уже разложила вам жребий. Пока вы не видели. Кто из вас вытянет самую длинную лакомовую палочку, тот и победил. А, ну так бы сразу и сказали. Чур я первая. Я должна вытянуть самую длинную. Вот это крайне будет тона. Сейчас я вытяну самую длинную лакомую палочку. Честно. Так, осталось три, я возьму вот эту вот посерединке. О, у меня длинная, значит я первая пробую Рафаэла. Вот так. Можно было ее тянуть? Точно! Так не, не честно. Но осталось две коротких. Так что я первая пробую Рафаэлла. Ох, пойду пока я в туалет схожу что ли. Видите, я честно я беру себе кусочек и вам оставляю. Сейчас попробуем. У меня самый маленький. А я пойду у себя покушаю. Вы что, уже все съели, что ли? Кет Софи, так ты ж сама сказала, я оставляю вам, а вот и не жалуешься. А ты уже проголосовал в вопросе, а? Подождите, но ну вы уверены, что больше ничего не осталось? Ну, может, у Миша еще. Что, там я? что я тут нигде не припрятала Рафаэла, Мне кажется, ты взяла большой кусочек. Нет, София, я все съела. Ясно, новые обжоры. Мы еще не попробовали белый шоколад с морковкой. У нас их две плитки. Давайте разделимся по командам. Мы с Эйвоном будем есть одну плитку, а вы, Миша и Юми, будете есть вторую плитку. Ладно. Кто быстрее всех, тот первый пробует следующую сладость. Ну что, начинаем? Что? Что? Кто быстрее? Вы что еще решили там конкурсы устраивать? О, мой мурмелад. Белый шоколад с морковкой выглядит апельсином. И пахнет тоже неплохо. Ну что, начинаем? Уже начинаем, да ладно, хорошо. Первый кусочек, второй кусочек. София, я не поняла, что, что надо делать? Эй, Ван, у нас осталось еще два кусочка, давай скорее доедать шоколад. Юмичу, скорее давай. Да, мам, я доедаю последний кусок. По-моему, мы все. Последний кусочек, хорошо, я сейчас, сейчас даю. его. А у нас уже все, мы впервые. Мы победили. Застрял в зубах. Эй, Ван, все из-за тебя. Надо было быстрее есть. Так, а вдруг Аня скоро вернется? Может быть, уже пора прибраться, а? Нет, так нечестно. Я уже выбрала шоколадку молочную с воздушным рисом. Юмичу, мы уже ее ели на канале Magic Family. Именно вот эту вот. Ну, такую же, но другую. То есть эту мы не ели. Юмичу, не превращайся в своего папу зануду. А как же кошачий мармелад? Ну вот, как всегда, все не так, как я хочу. Киса Алиса, неси свой мармелад. Не мармелад, а мармелад. Я его уже открыла, пока вы тут спорили. И у меня не достать с колечка. И оно почему-то покусанное. Кто-то уже откусил. Кисалиса, вообще-то это ты откусила. Ты съела кусочек нашей первой дегустации. Нет, это кто-то из вас. Кисалиса, хватит на нас наговаривать. Тетя Софи, мы же не ели. Нет, мы, мы, мы не ели. А веселый мурмелад случайно собакам нельзя? Ну, я думаю, от одного раза ничего не будет. Ужди, Софи! Видишь, я пытаюсь его разжевать, а он не жуется. Так, у меня получилось разделить вас на три части. Съем вот эту вот. Крошки собираю. Ну то есть от одного кусочка ничего не будет, да? Эй, Ван, ты что? Ладно, я тебе разрешаю. Ты же собака, как и я. Я что киса леса не доест его. Может и доем когда-нибудь. Я думала, он вкуснее. А, а. а можно тогда я доем? Спасибо. Юмичу, это кошачий мармелад. Сам значит ела мне нельзя, да? Ну ладно, но вообще, но вообще это вредно. Между прочим, если я собака, я могла бы поесть и ваши сладости. Так что вот, вон вы сколько слопали тут. Давайте лучше решим, что нам делать дальше. Я не буду пробираться. А мы что, одни будем тут ковыряться? Ребята, у меня идея. Может быть мы еще поедим сладости, а? Нет, Миш, идея эта плохая. Вдруг она сейчас придет. Ну что, как ваши дела? Я уже ее слышу. Я уже выгрузила видео на Magic Family. А, а что это такое? Что такое? Что? Что? что? Э, чего? А почему вы до сих пор не прибрались? И что это такое? Открытая шоколадка съедена, печенье, трюфель, мармелад... Куча съеденных шоколадок. Мы все это не ели в нашем видео. Вы что, это все съели сейчас? Ань, это все Алиса. Ань, ты не расстроишься, мы сейчас все пороберем. Да, мы сейчас все быстренько тут уберем. Я поняла, нельзя вас оставлять одних. А я вообще в этом участвовать не хотел. Оставь лайк, если ты не редиска. И скорее жми подписку. А еще там есть колокольчик. ты... Первым поднимай, вставить свой коммент, значит, возможно, возможно, возможно, он наше видео вдруг попадет. Юля, останься. Ой, ну хватит, пан, старики!